Олег, это просто единичный случай. Ты встретился с какой-то ну, неправильной женщиной, говорит, неправильный пчелы. Вот тебе правильная женщина говорит, что ты, чувак, не проблем ты киноты. Вообще вообще Значит, что-то с ней не так, либо она переигрывала. Я не могу, так я не могу. Еще момент, Олег, у тебя очень мало практики, поэтому ты... Ну, там, в у тебя блин, было одно свидание ты по нему сейчас судишь Да. Вот, делай больше такими. подходов, делай больше практики и тогда у тебя будет статистика и ты уже возможно не будешь потом такие вопросы задавать потому что у все-таки появится там телочка которые скажет, эй, иди сюда они же разные, ты же понимаешь, Олег Спасибо. у кого-то еще были вопросы сейчас, еще кто хотел задать вопрос поднимите руку, чтобы я понял, сколько нам надо времени что, ты уже не хочешь задать вопрос? Ну, так подними руку вот, все, у нас осталось три последних вопроса, еще есть один шанс, кому-то четвертому все-таки разводиться, все, ладно, больше вопросов не будет, потому что не время достаточно много. Ты на который там, ты короче урбан, это. а этот такой сидишь. Шоколад. А этот, с Митя, Митя, как, Митя. Митя. да не он похож а на Сухоруков. Все... Крусталев. Крусталев. Ну я питерский КВНчик, мне это льстит. Хотя бы так, не культурные. Культурные у вас сидят, культурные. Ну они такая своеобразная культура давайте ребят вопросы какие то вопросы у кого у вас троих кто еще там вот давай ты чувак давай борис вопрос образ полностью сейчас Влияет ли дефект речи да. в себя, на себя? Смотри, я считаю, вот честно еще раз хочу при всех озвучить, что у тебя скорее не дефект речи, а какая-то фигня психологическая, ну? которая тебя зажимает, а это уже как следствие. Да, следствие уже. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть этот видос, это объявление информационного характера с 14 по 17 февраля. Следующий поток тренинга-практика специально приуроченный к э, ну всех влюбленных. Мы сделаем так, чтобы каждый из вас постарался влюбиться не в друг друга, а на 10 человеческих живых женщин во время этого тренинга. Итак, значит, 14 по 17 февраля тренинг-практика в Москве. Группа из 20 человек, уже вовсю бронируются места, уже половина забронирована, даже больше. Поэтому ты можешь успеть, заходи по ссылке под этим видео, оставляй заявку, с тобой свяжутся, проходи собеседование и, собственно говоря, увидимся с тобой на практике. И будет так же круто, как ты видел на этом видосе. Поехали, смотри дальше. И тут вопрос, что если бы ты был бы сейчас более уверен, то, скорее всего, либо у тебя бы его и не было сейчас просто, вот опять же мое мнение. Либо ты бы к этому дефекту, потому что дефекта да, такого я не наблюдаю, блин. ты бы относился по-другому совершенно, ты бы плюнул на него, потому что лучшие мои ученики реально картавые, там лысенькие, залысенькие, пузатенькие. Ну и не пузатенькие. На самом деле ты когда начал говорить, я даже не заметила, что у тебя есть дефект. Это вот ты, Юра, вчера доебался до него, извини, но я не мог по-другому сказать. Чувак, еще раз говорю, тут вопрос твоего отношения к этому. Твоего отношения к своей особенности, я бы так ее называла. Ты, да, это него сильно него отличается, туда. вот сильно бы, если бы он не сказал нет, про дефект речи, нет. ты бы вообще подумал, что что-то не я так? Что, я думаю. Когда более то похуже бывает вообще. Ну, есть у люди, которые заикаются, это нормально. Но это влияет, что заикаются тоже, как влияет вот, на общее этого на образ, Ну, чуть-чуть ну, влияет, но я бы не сказала, что это совсем есть, вот так. Смотри, а если он вообще просто окажется охрененным чуваком, короче? Ну, он чуть-чуть заикается. Нормально. Понимаешь, э, девушки тоже разные, да? для кого-то это табу, для меня табу, чтобы, например, там девушка картавит, хотя я встречался с девушкой, которая картавила, <свист> <свист> так разговаривала, прям, и нормально, а сейчас что-то я подумал, что если бы мне там предложили выбирать, я бы, не, не знаю, просто не хочу, ну вот не надо мне, а кому-то может вообще нравится, понимаешь, у кого-то может быть мама картавит, и он, ну, у него где-то на психологическом уровне, о, круто, как мама. Да, Одной мамки к другой прилипнет. Сужетка поисковая, потому что не нравится. В смысле? Тогда майку себе купи, распечатай. Я, у меня говорят, там ключевое слово, дефекты речи, если что. Поэтому заранее, если увидите и вам не понравится эта надпись, поднимите руку вверх. Больше идти, подходите издалека. Так, не подхожу, короче, к следующей. Не поднимай, не поднимай, а она просто слепая оказалась. Ты все себе придумал, чувак. Посмотри на Ника Бучича, у него нет ни ног, ни, ни рук, у него прекрасная жена, у него красивейшая жена, жена. и дети. Да. Это просто. Чувак, поверь мне, ну как бы твоя женщина, она где-то сейчас лежит, ну лежит, в смысле, лежит как, как товар, продукт, не знаю, она где-то существует. А сейчас она может, видишь, сейчас она может в на велике, сейчас она может, не знаю, с другим мужиком даже, и это тоже нормально, потому что она же тебя еще не встретила, а с тем у таком еще не рассталась, понимаешь? Она может сейчас завтракает, она может сейчас видеть. Гуанчжоу в каком-то с китайцами на китайском, не знаю, но поверь мне, она как минимум одна из каких-то миллиардов. Она существует, чувак. Угу. И как ты думаешь, ты можешь ее найти? Ну как, интересно. Как? Ну Делая попытки, да, чувак? И самое интересное, что и не исключено, что будет так, что ты соберешься делать попытки, так и не найдешь, скажешь, ну их всех в жопу, короче, пойдешь, не знаю, в баню с мужиками вообще, типа там, папа, папа подождите. То есть так где априори женщин не может быть, я об этом, заткнитесь там, не войти. Пойдешь куда-то, не знаю, на какую-то какую охоту просто с мужиками, да, как-то пиздует женщин, короче. И на охоте встретишь какого-нибудь, не знаю, егеря, у которого там внучка приехала в гости, там, 25-летняя какая-нибудь там красивая девушка. И так с ней познакомишься. И такое может быть. Только без, без делания попыток ты никуда не уедешь, понимаешь? И это очень удобно, я тебе скажу, как бы ты сейчас не расстраивался, думать, что у тебя дефект речи, думать, что у тебя там ухо одно больше другого и так далее. Это очень удобно, потому что это оправдывает заранее все твое бездействие, понимаешь? Скажи ему, что ты потому что это нормальный тип. Он что-то горит у да. себя. Просто не загоняйся и попробуй подружиться с такой особенностью просто, и все. Принять и. Блин, ну это вообще, это просто никак не должно влиять. Это на, опять же, на, мне ней говорит на, дочь психотерапевта самого лучшего. То есть как только ты начинаешь осознавать, например, что эта штука никуда не уйдет, хотя это, скорее всего, еще и уйдет, Ну, например, у человека ноги нет, ну не прищер же, да, у него выбор какой? Либо ходить задрачиваться, что нет ноги, либо сказать, ну нет ноги, ну я такой, я, я в себе это принимаю, все да, все что теперь-то? Обратно не пришь. И чувака знаю, у нас он, на И как гоняет только он ноги. отпустит эту ситуацию, да, он на. Это, на И постоянно лыжах. угорает. Мне говорит, зима нравится, у мне одна нога не мерзнет все равно. Да, я лично встречался с чуваком, то есть он какой-то там блогер, у него этот. Да, тоже, но у него прям чуть ли не попах, нет, ноги. И он катается с тобой на водных лыжах, как, ну, на снова, вот этот в то И он, короче, женился, у него прекрасная, классная жена. И он работает теперь, так оказался волю судьбы. Он участвовал в шоу-танцы. Я не знаю, может, вы знаете, про кого я говорю, потому что я танцы не смотрю. Он реально как вот участвовал, я не помню, такой рыжий чувак. Я не помню, как их зовут. Я просто ездил, думал, типа, у себя на канале показать что-то, потом мы так его и не сняли. Он участвовал в шоу-танцы без одной ноги, понимаешь? И он сейчас работает там заместителем там, правительства, мэра Москвы, какого-то комитета по делам с людьми с ограниченными возможностями. То есть так получилось. Его заметили на танцах и ему дали вот такую работу. Это к вопросу о том, что у него, сука, нет ноги. У тебя две ноги, или мы что-то тут не заметили? Поэтому, чувак, тебе надо просто принять. Ты такой, вот ты такой, короче. Вот он такой, он такой монах, блин, этот байкер, там, этот, короче, не знаю. Короче, шикарий, еще жалеть себя. Я сегодня уже об этом говорил. Вы еще часто себя жалеете, поэтому... Вот, и вот сидит и красивая лицо, девушка, говорит, ну, как, адекватная, хорошая девушка, которая говорит тебе, чувак, ты гонишь. Все, давайте дальше, следующий. Да, еще там было два. Да, говорил. Смотри, если на первой-второй встрече девушка попадает домой к парню, означает ли это, что она 100% готова на интимную близость или есть такие девушки, очень уверенные в себе, которые прям приезжают домой и знают точно, что нет, я точно не пересплю с этим парнем? Они скорее больные, они уверены в себе, наверное. Ладно, это не мне вопрос был. Если девушка пришла к тебе домой после свидания, Но... девушка пришла к парню домой, это значит, что она, в принципе, уже готова к сексу? Да. Может быть такое, что она пришла, но она прям просто жили за бетон, зная, что я не буду сегодня ему давать. Скорее но нет, чем да. Очень маленький процент. Если такое происходит, то она эпанутая, <как> извини <как> за выражение. Могу ли я допустить? В принципе, да. И если, соответственно, <как> секса не было или что-то еще, то значит, кто затупил? -да -да <смех> Тогда у меня вопрос, почему девушки, пришедшие домой, ну это, блядь, я вижу, понятно, но надо еще раз же вам услышать, почему они так думают, ой, что ты? я пришла по чай. зачем ты меня трогаешь, ой, зачем это делать? Просто это внутреннее такое вот поведение. Так надо? Ну да, да. То есть нормально с этим надо, сказать, сказать? Это не значит, что она не хочет этого парня, что он мудак, но она же пришла, где логинка да? Штучки. Надо вообще весь тренинг свести до, до 10 секунд и говорить, все собрались, собрали с вас бабок, Итак, и так, это... штучки. Теперь вы знаете все. Понятно? Еще был один вопрос, и все, по-моему, заканчиваю. Да, и у Юры, и все. Да, но я задам вопрос, плюс, ну, отвечу, наверное, на тот, с чего мы начали, да, когда ты меня... Да успокойся уже, я все равно не изменю своего мнения, что ты просто протупил. Смотри, есть такая штука, когда я на первом свидании, девочка, например, звонить к интиму начинает, ну, я... Слонить слова какой-то дурацкий. Ну, ну, идет все какое-то, сама проявляет инициативу. Меня, ну, это... Неудивительно, это же этот... Нет, он, он, он, он, он, Роберт я... Дениро и кто-то трассу, кто то Сам собственный персональный. Ну, скажем так, у меня чувства появляются, что как будто меня боюзят хотят. Ну, Чувак, ты сейчас вообще понимаешь, что ты говоришь? Gonna... Gonna... Ребят, gonna... вы понимаете, gonna... что чем говорит? Да ты вообще даже, зажрался в календаре, пою за него хозяин. Нет, если она говорит, я со строфоном сзади буду, то, наверное, возможно, да, слушай, что-то мне не пойдет. Все остальные варианты я тебя искренне не понимаю уже. Мне важно, чтобы не садиво от меня исходил, Это я провел его. Сделай себе пластическую операцию при 6 не знаю, просто Я-то тебя понимаю. Понимаешь, да? Да. То есть и вопросы часто девочки на негативно. То есть либо затупил, либо, ну.. Короче, какой-то никаких потом появлялся. Ты такой Особенно, мне... затейник, сам себе причем. Ты мне говоришь, мне важно, чтобы я проявлял инициативу, угу. и расскажешь, как ты вчера лежал блядь, в кровати со вставшим членом, блядь, и не поехал к женщине, которая тебе сказала, приезжай. Есть, приехать это тоже же инициатива, оторвать булки от дивана, поехать. И ты думаешь, что она вот так, что тебя бы встречала? Блядь? Я почему-то думаю, я что было не может... бы не так. Все равно пришлось бы проявлять инициативу. Опять ты себе врешь, чувак. Но это мое мнение просто. Ты как-то противоречишь, противочивые вещи говоришь. А что, в чем вопрос был, ладно, я тебя перебил. Вот, то есть ты такой ведь несчастный, тебя все хотят оттракать, как она. Ну смотри, хорошо, ну в чем вопрос? Я молчу, все, есть Повтори еще раз, я что не Она не понимает. Не потому, что она не слышит, она не понимает, в чем вопрос. Договори, чувак. Ну, вот и все. Ну, вопрос, как, говори, как правильно это всё, ну не знаю, обставить, либо объяснить. Когда, ну, когда бывало, я нормально договорю, и все. Поняла вопрос, если нет? Ну, правда. ты поняла вопрос? здесь можно честно говорить. Да вы меня сбили толпой под шесть. Давай, значит, сделаем, сейчас я задам свой вопрос, а ты позже потом свой вопрос перезадашь. Давай. Подумай, хорошенько. Да, спасибо. Да, конечно, все виноваты. Как часто бывают случаи, когда, ну, ну чуваки нормально. там, ну, допустим, там знакомятся, э э девочки да, там, ну, нормально все происходит, э они там берут у них телефон и все. И они потом ну, просто с ними поддерживают отношения, там, добывают, там, ходят на свидание, не разрешают себя трогать. Сейчас эта подводка была, я к тому, что... Есть ли такие телки, которые прям, ну вот у них есть один самец, с которыми не трахаются, но они держат еще там тройку, четверочку для того, чтобы так ну, побаловать, для того, ну, похвастаться подружками, а вот мне вот этот пишет, смотри, вот этот, вот этот, вот этот. Если вот это, в принципе, часто ли это ну, происходит, и ну, это, нормально ли это вообще тема, ну, как, как сказать, она часто встречается вообще. Нормальная тема часто встречается. То есть.. Но... Это еще зависит от того, какой человек вот этот с которым он Вот, я об этом говорю, что если чувак как в принципе, там, ну, на свидание, на первом знакомстве себя не очень проявил, то она ну, чисто его просто заводит во френдзону и оставляет его там, как бы держит при себе на поводке, дабы чтобы свою значимость повышать, что у нее там три-четыре мужика, сейчас он за ней как бы бегает. Вот. я к чему? К тому, что вам надо да, сразу да. проявляться на же, ну, там, на первом же свидании, на пер... при взятии телефона, вот эту всю уверенность проявлять, дабы вам не слили вот в эту френдзону. То есть сейчас, сейчас было подтверждение, что она как бы все-таки есть. И, ну, вы уж, если ты уж, Коль пошел знакомиться, там выкладывайся ну, на полную. Потому что если ты будешь там что-то мямлить, тебе, в принципе, еще и дадут телефон, но, скорее всего, дадут, чтобы просто тебя держать на коротком поводке и, ну.. Будешь как бы свитой такой. Ну, то есть это есть. есть. О, а это же просто те, не хотят обижать, Боже. да, поэтому, ну ладно, пусть будет телефон, точно как бы -то. Не всегда же они со зла это делают, да, чтобы на поводке даже просто иногда они не умеют говорить нет, например. да. Она для себя внутренне приняла решение, что секс уже точно не будет. А как бы зачем ему тогда стресс, да, там говорить, Вася, немножко добавить с тобой. Конечно. Ты мне не нравишься, не надо. То есть зачем? Она просто как бы, она рассчитывает на то, что Вася включит адекватность, и поймет, что когда с него не берут трубку, ну как бы надо просто отпасть, чтобы, блядь, он собственное достоинство туда еще включит. Какой вопрос, чувак? Ну, вопрос я это формулирую, когда тебе девочка на первом свидании намекает ну, на стресс, либо хочет, вот а что ну, не чё. происходит? То есть однозначно ты для, для, для него как минус, плохой вообще. Если я не расслышал. Ну, такой вопрос, да. Ну, ты Кирюха, ты, мы ну, пока на месте. Вообще, Если второй Теперь... шанс у тебя, да? Ну да, да, да. Вот а причем давай. тогда ее инициатива или что-то? Зачем вот это? Что, типа, ты, она проявилась, ну, это вот то тупанул. Вну... Внутри, да, когда на первом свидании она тебе намекает, типа хочешь, а ты, ну, условно, там, по каким-то своим причинам секса не было. Да? По причинам, которые в тебе. Но это не потому, что тебе не нравится, что она проявила инициативу, а я там нет, да? Потому что ты не смог просто почему-то проявить инициативу по какой-то причине, правильно? Давай так оставим, да? То есть, однозначно ты, ты для нее как будто затупал, а Всегда есть смысл, попробовать, ты же не узнаешь, пока и на следующий да. день не пригласишь важно, на свидание, судьба. понимаешь? Ты можешь пробовать. Ты, ты как ты узнаешь, да, то есть, да, или ты да, хочешь да. сказать, что тебе сейчас Лиза происходит? скажет, ты, значит, ну, ты затупок всем да. девушкам, мне, которых, мне сейчас, сейчас, сейчас такая, то есть, потом, как... чтобы ты понимал, если сейчас Лиза, например, вот в ее личном мнении, она же имеет право на свое мнение, есть, скажет, что вот у других нет, а для меня ты будешь затупком, если она сейчас так скажет, это значит, что все женщины, которых ты приглашал на первое свидание, там что-то там не проявил себя, то есть, они останутся без... Без курта Рассела или как-то. То есть ты не будешь им звонить за следующий день, потому что некто Лиза сказал, что я, видите, будут затупком. Ну, Всегда не в любой пойдет. ситуации, неважно, с бабами, с деньгами, с чем угодно, надо попробовать. Как бы спроси и узнаешь, как говорится, за спрос денег не берут. Алло, привет, давай, увидимся. Как пошел нахуй? Ну, или алло, привет, давай увидимся. Ну, не знаю, ну давай. Понимаешь, вот и все. То есть, у тебя вопрос, в принципе, вот стоит там, ну, вот, горошины, да, то есть, зачем вообще из этого раздувать? Позвони, узнай, чувак. Ты боишься лицо потерять в этой ситуации я знаю ты боишься у тебя лицо получить. как пиздец, страшно то Но. сегодня ты будешь ходить короче полчаса подряд собирать только отказы будешь Слушай, ходить и человек, говорить женщинам что можно. и что не прошло, не прошло у тебя это? <къем> да. мало дел значит не почему нормальный телефон давали Лиза у тебя были отказы когда парень тебе нравится и вот, ну, а он тебе а ты ему нет нет, Нет, не, не, подожди, чего же Илья у твоих да партнеров, да, да, она да. говорит, я так влюбилась, так влюбилась, а он оказался скотиной, короче, и, типа кинул меня и ушел. Они до сих пор живы? А не не много. Так? Подожди, они живы? Они не умерли от этого? Как они, как они пережили это? Какая Вторая мировая, как они это пережили? это сложно. Это сложно, но они живы. Ухают. Лиз, а у тебя было такое? Да. Она живая, чувак. Я, я чувствую. Это не фейк. Ничего с тобой не сделается, понимаешь? но ты мужчина так уж сложился волей и судьи. Мне кажется, это круто. Слава богу. Ну, да? Я доболен, да. Да, я Поэтому ты должен понимать, что в любом случае ты по максимуму всегда, по большей части, будешь проявлять инициативу. Ты будешь звонить, спрашивать, будет ли он второй сюда не, или нет, предлагать ты, ты, ты, ты, ты, ты, везде будешь ты. То есть у мужчины есть такая побочная сторона, что везде приходится проявлять инициативу и быть ответственным и так далее. У женщин свои плюсы, у тебя свои плюсы. Ну вот у нас такой косяк, с этим придется жить теперь. Можно пол поменять, в Таиланд съездить и перестать проявлять инициативу. Поэтому, чувак, ты реально гонишь. За спрос денег не берут. Не берут за спрос денег. Да ладно, расчехлился Чак Норис, и друг. Меня Женя зовут? У да. меня короткий, он да. раз? штаны, главные, главное, лицо да. так себе, да? <свят> Я не про, я сейчас не говорю про лицо, Нет, я не светящийся, лучистый, какой-то такой добрый, да да? да? да, да, да. Я ищу Матехатку, да, в корридорте Прости, Женя. Знаешь, как в даете последнее предупреждение? А сегодня с утра ему не понравилось, блядь. Говори, чувак. Вопрос. В тот момент, когда девушка дает свой номер телефона молодому человеку, она на тот момент уже понимает, будет она ему отвечать или нет? На звонки, на смс. Да. Понимаю. И есть такие варианты, что она просто не ответит. И записывает, короче, специально, чтобы не отвечать. А как ему это узнать заранее? Не же хотят соломки подстелить заранее. Да, Нет, так это я ее спрашиваю. Ты дашь мне ответить, её задать вопрос? Последнее предупреждение человек. Если она быстро убегает и стремится быстро слиться, ну, типа, не Типа такая, давай, давай, да, пиши, пиши. она что Лиза, а у нас бывали случаи, я тебе скажу, такие странные для нас тоже иногда, когда все настолько круто, что вы изобнимались, вы из там... Блин, из я обдержались, и она там тебя все спрашивала, и ты ее тоже. А она не вызванивается. Это что такое? Умерла. Может ты правда? Она в обществе или она? Нет, одна, она. Ну, значит, там у нее кто-то другой. И может быть такое, что в моменте она такая подумала, блин, да-да-да, он меня очаровал, загипнотизировался, копикапер. Он ну, вспомнил, что все-таки у меня муж, там шестеро детей, да, и так далее. Ну, и, и поняла, что там важнее, потому что да, я же уже с тем мужчиной сколько да. Или ушел от нее парень, и решил, я сегодня по-любому кому-нибудь дам. Подходит Женя, берет у нее телефон, и как бы все нормально. А завтра ее парень приезжает с цветами, там, я тебя люблю, прости. Она расплакалась, как панда, блядь, и все. Короче, забыла про жизнь. Да. А может быть такое, что она застряла в лифте и умерла. Да. Я серьезно. Может быть, Может быть, что ее сбила бабушка на трамвае? Я к тому, что... хотел его знать, чувак. И, ну, смотри, и главный вопрос, который хотел задать Женя, наверное, просто как мне кажется. Ну, э, можно ли заранее как-то узнать, выженится она или нет? В принципе, вот так, по большому счету. Но, учитывая то, что, как говорит Ира, в, жи... ну, ты знаешь, как, а Ира, в жизни бывает всякой, да? Она же тебе тоже так говорит? Если... Угу. Только меня она так обманывает. Она тебе или нет? Она может в тот момент, когда берет свой телефон, значит, типа да, я может отвечу, а потом она допить. даже может мнение поменять. Сменишься, да? да? Она такая, что-то, что-то мне там Ваня больше. Или короче, смотри, да, Раньше, она любит брненцев, да, а не блондинов, допустим, ну как не шатен, да. И все круто, да, и вот акидительный чувак. Но после того, как он с ней познакомился, тут же через час к ней подошел точно такой же акидитель чувак, ну с укобринетом, и она такая подумала, это брненец. Или все, что угодно может быть. И самый финальный вопрос, что что делать-то в этой ситуации? Наверное, не звонить, возможно. наверное, вообще никогда, да? Потому что может же быть всякое, может быть, облом. зачем звонить? Это же будет расстройство, печалька. Нет, не знаю, Слушай, мне вот наоборот нравилось, когда я там думал, что это случае, надо Это же чувство, понимаешь? это же какие-то волнения, это переживания. То есть ты звонишь, блядь, думаешь, вот ответить там, не ответить. Так это есть жизнь, а, может, а когда это ты это все знаешь, наперелка, хотя даже неинтересно, вот, блядь, если бы там тёлка сдавалась, так. сразу ты ее трахал, ну, блядь, неинтересно, вот это все равно прелюдия, какая-то. Это игра. жизнь. Я не в долю, чем ее, я хочу знать наперед. Я просто хочу понять женское мышление. Все. о согласен, что это Шекспир. А я почему вот так вот подцепился за это? Потому что у многих из вас как раз вот такой вопрос возник. Есть такое, что всем бы хотелось, наверное, не попасть в просак, да, и узнать все наперед, и вот как-то так. О, понимаешь, что это будет меня весь заступать. И твоя эта история, да, вот это у всех она, история, например, потому я что я на трубку, вы настолько боитесь снимаю, это вот этого твою. вот... Да хрен с ним, подожди, <с это все детали. Вы нас... отправили мою смс, и она взяла Она за сама начала звонить. Наверное, я волшебник. Она как телефон не видела. волшебник Владимирович спрашивает. Да, обычный смс, чувак. Нет, нет, мы с ней договорились я выхожу, звоню, она не берет трубку минут подождал, 15 20. Мне кажется, он еще месяц будет с ним, позвонил, Вологе позвонил, ну так, Волога 성... ну так, смс, алло, и смайлик, и все. Я все. ему ничего, вот смотри, чтобы вы понимали, Согласен. я ему ничего волшебного для не я говорил. Я ему сказал, навязчиво. напиши смс-ку, алло, Исмайлик, типа все. не берет трубу, ну тогда алло. Я так никогда не делал, для меня, ну, это, знаешь, как бы, навязчивость. И все, она мне сама через 5 минут, 10 пишет, Просто не видел и сама Смотри, у меня к тебе опять вопрос, про ты слишком много. Ты, короче, этот макс-артист из прошлой группы номер два. То есть он такой истерик. Ему надо было много внимания. Такой, Смотри, ты пьет... сейчас опять сам себе противоречишь. Ты говоришь, я хочу, правильно я услышал ранее, я хочу, чтобы я проявлял инициативу. Да. Ты говорил это да, сейчас, давай. спустя несколько да. минут, ты говоришь, я никогда не делал так, что навязывался, что писал смс-ку когда не берут. Я звоню, а на трубку не беру. Для меня второй раз перезвонить. Так какой-то опять дисбаланс, чувак. Тут ты хочешь проявлять инициативу, да, да, тут да. ты боишься, что ты будешь навязчивым. навязчивым. Да. То есть, тебе да. надо выбрать один раз, сука, и навсегда. Уже для себя. Выбери. А это просто как конфликт. Понимаешь, это такой выбор, который ты не можешь сделать, и ты так и будешь вот туда-сюда ну, метаться. Да, Слушай, подойди просто потом ко мне. Для я тебя я вижу, более я эффективно плату, будет выбрать проблема, подойди, быть навязчивым, оттеню, потому да, что да, да, ты да, не будешь сейчас, навязчивым. Нет, не будем этот десять okay. раз мной тоже говорили. что то вы говорили. Смотри, Жень. У многих из вас есть такая фигня. Вы, боясь этого отказа, причем ну настолько боясь его, да, что Я вы... Не боюсь да не ты, блядь, все. Все, кроме, кроме Жени, боясь отказа. Все, кроме Жени, когда боятся отказа, кроме Жени все, вы, То есть, даже, даже ты, они, не, ну, предпочитают даже, например, не позвонить, не спросить, не узнать, да? Не дай бог, мне откажут. Так, ребят, так тогда вам точно и не скажут да, если вы не сделаете попытку. А так есть 50 на 50. 50 на 50. И вы можете дальше продолжать бояться, ребят. Прикол в чем, что или можно сделать это обратно. Получить этих отказов столько уже, чтобы понять, что это не больно. Я после этого выжил. Я после этого не сдох, ничего не случилось. И так, ну как бы, есть вот такой еще вариант. Всем, кроме Жени. Все, ребят, что там? Лиза, мы да. тебя Слава, и так я поддержали, у тебя был вопрос. У тебя был вопрос. У меня вопрос. два вопроса. Давай коротко. Да. Ну все, ты будешь последним. А прочитаю его в онлайне, может там что-то есть. Ты не хочешь я пишу, спросить. есть вопросы к девочке. О, вот. Да, да, сейчас, ребят, какой у тебя вопрос? А вопрос Лиза, ну еще ну, 7 минут, а ладно? Так и нам, я уже никуда не еду, короче. Уже все с нами пройдет. Лиза, меня домик зовут, я комплексую по поводу своего низкого роста. Встань. Ты же комплексуешь, встань. Да. Я подхожу к девчонкам, которые, скажем так, моего роста и ростом выше. То есть, я понимаю, что это критично, но насколько это критично, допустим, в дальнейшем каких-то серьезных отношений? Вообще не критично. Как твой рост может влиять на серьезность отношений, понимаете? А что, брать над тобой, что ли? я не могу? На своем я такой, она вышедная. И что? Рост это вообще не влияет, на меня. Вспомни Наполеона, чувак, или Гитлера. Там, они просто, блядь, оттрахали пол Европы в прямом переносном смысле теперь смотри если сейчас эта девушка скажет тебе ну это пиздец просто. не ну как? я буду для себя иметь и ты будешь Та делать вот да. ног там какой-то штыриф в себя вставлять. чего купили, что он не Нет. всем мой. я говорю следующее у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть у него дети. Когда мы с ним меня есть он был точно такого же роста, у ты. Он грузин. Вот. есть у меня была любимая поговорка. Я маленький, но снизу у Он есть у там просто весь этот поселок, где я жил, всех чуваков вот такого роста, где он жил, короче, он, он самоутвердился нормально. И вообще это не парень. Сейчас у него дети, жена, как бы, ну и все хорошо, понимаете? Он просто прыгал, он не мог достать до лица людей, он прыгал, короче, в прыжке гасил людей, понимаешь? И это было прикольно. Тут вопрос, что чувак, у тебя наоборот, как бы, то есть тебе вот этот твой рост, как бы он говорит, ты должен наоборот себя проявлять еще больше в два раза, чем другие просто. С тебя спрос будет такой, тебе надо будет его компенсировать еще больше уверенностью, еще большим напором, там еще всем больше, понимаешь? И именно поэтому мужики невысокого роста часто ездят на огромных кадиллаках и скалыдах, куда подкладывают подушку с вот такими двухметровыми телками. Такое часто а -а -а. бывает. Они как бы говорят, не, ребят, я сейчас вам всем все докажу, что я тут самый крутой. И срали они на свой рост, понимаешь? Тебе надо с этим что-то сделать. Лиза, скажи ему что Абсолютно правильно все говорит. Поэтому... Просто это тоже твоя особенность и все. Второй вопрос, И Я второй тоже. вопрос, допустим, если после свидания уводит девушку, там говоришь, что прогуляться или там прокатиться, она понимает, что ее везут домой и как бы делать идет. Или как бы, вот как этот момент обычно у девушек происходит? Она понимает, что там, возможно близость в дальнейшем. То есть, если, то есть не, не по домам, а куда-то вот молодой человек. Короче, когда он везет девушку и говорит, мы едем сейчас ко мне там, пить чай, там резать помидорки, смотреть телевизор. понимаете девушка, что все-таки мы не резать помидорки, не смотреть телевизор? Нет, он, да, не он, не да, он не такой, такой вопрос, да, вопрос ну, задал. Нет, я, не спр... правильно ли я, я, я правильно тебя понял, Домида? Не Или такой не, вопрос нет, я задал. Немножко не так. Если она едет уже домой, она понимает, что там будет близость. А если я говорю, что там... Покататься по городу, да? Там, то есть, возможно, подразумевает ли, что в дальнейшем это придет в близость? Или нет? Нет. Да, то есть... Ну, если то покататься по городу. То есть если себя. я ей говорю, что едем домой, она уже понимает, что это, скорее всего, ну, близость да. будет, да? Есть... А ты про секс-машине в спрашиваешь? Нет, э -э дома. Не, я не понял, Он, короче, очкует, э, сказать, мы едем домой, и говорит, едем да, покататься. Да, вот. ты, вы говорите, как, как есть. Как переместить его? девушку да. к себе домой, да, правильно да, я да, понял да, твой да, вопрос, да, да. чтобы все было четко, классно, цивильно да, и так далее. Да, да. И чтобы девушке было максимально просто с тобой да. согласиться, сказать, поехали, Лиза, как ты думаешь, смотрите, смотрите она сейчас подружка в инстаграме, смотрите на да, этих людей. Запомните да, да, ее. Да. смотри, вот как перевести девушку домой, ну скажем, к месту близости, чтобы это все было классно, и чтобы не она себя не посчитала какой-то доступной вашей женщиной. Ну, когда говорят, поехали ко мне заниматься сексом, это же как не камильфу, да? Наверное, нужно э, сначала покататься с ней где-то. Ну, короче, что-то такое. Привет. Да, вот э, именно. Нет, в тот случай, когда они кататься, когда они в ресторане сидят, уже целуются, там, обнимаются, что друг друга трогают. Нет, как ему сказать и, мол, вымолвить слово про дом? Какой лучше? Да никак не сказать, надо брать за руку и все, и ехать. Подожди, Я подожди, рад. ну это понятно, но они же не хотят так делать, не хотят да, секретную технологию от женщины из первых Как он должен тебя пригласить домой, чтобы ты не подумал, что он вообще тут охренел? Что... Ну, давай, типа. А как они обычно делают? Давай так, Лиз, ну у твоих подруг, у тебя у -у -у. вот из опыта вот всех вашей тусовки женской. Как они делают тогда, когда а все-таки девушки соглашаются и когда девушки не едут к ним, когда антирасист Лиза, он такой думаю, Он мне сказал, знаешь что? Чем, ну, что вот говорят те, и что говорят те, что говорят те, у которых получается переместить девушку домой. Может ли быть такой он что вы... Я тебя никуда сегодня не отпущу. Юра, тихо, это мою ответственность, да. Еще не потом у меня проблемы, например. а Юра же женат, господи, я забыл. Я там тебя украду сегодня. Короче, все что угодно, кроме банальной фразы «поехали трахаться», могу допустить? Ну, да, И нет, даже эта фраза иногда работает, согласись. Приятная говорить, типа, давай продолжим, что типа, а что-то типа… А представь, как нам мужикам mm -hmm. тяжело, ты представляешь, как нам тяжело? Все все понимают, а вы должны понимаешь? Да. Конечно. А представь, это вот реально не, это вот ты сейчас увидела, как оно бывает, представляешь? Mm -hmm. То есть их можно понять, этих существ, им тоже больно, есть душа. как, Лиза? У нас тоже есть душа. Ну да, прямым текстом надо, конечно, говорить. Как массаж. Они говорят, картин, музыка, как они твоим подругам всё, чувак, обычно говорят? Или твои картин. подруги такие... А -а -а -а -а -а, <связывая> да, поехали". хлепу. Массаж на картине. <связывая> как они говорят Ну, Обычно говорят типа... Поехали домой. Там продолжим". То есть они тупят, короче. Но они не говорят слово секс все равно. Они говорят, продолжим. Продолжим что? Давай ты будешь парнем по... Так. Сейчас мы ей отомстим. Ты будешь парнем, а я буду девушкой. Все, у нас классно, мы уже там сосемся, все хорошо. Сегодня даже третье свидание, там, первое, неважно. Ты говоришь, поехали ко мне. Как это тяжело оказалось, ребят? Не, а прикинь, как вот у людей целая проблема. А самый прикол в том, что они сталкиваются постоянно с женским тупником или с какими-то их тараканами или чем-то еще. И оба хотят одного и того же, но вот им приходится реально вымедлиться и извернуться наружу, чтобы это произошло. Вот как тяжело жить мужику нынче на Руси? Ну пригласи меня домой, Лиза. Дорогая. знаешь, у меня дома... Больше выглядит как будто предложение. Дорогая? Наконец-то, еще У тебя дома? Я думаю, так удобно. Я думаю, мы можем включить какой-нибудь фильм. Ты знаешь, Подоказать мне, за... мне за... вполне устраивает, это чей она здесь тоже диванчики. Тихо, а что, не так что-ли происходит? Здесь классно, мне так не хочется никуда идти, там выходить. Я думаю, сейчас уж тут посидим полчаса, это дома. У меня получается такая сухая. Такая сухая, ты хотела сказать? Такая сухая, знаешь, что я хотела бы... Побыть с тобой на тене, не, не в кругу. Ты знаешь, меня вполне устраивает это вип-кабинка. Нет, смотри, мы сидим в ПК. Раньше было, сейчас его закрыли. ПК, ты разуваешься, там нет мебели. Да, там знаю, по подушки, диваны, это... ну вот просто это... для парней. Такая фигня. Закрывается прям на шторке. Там нельзя заниматься ничем таким, потому что там все равно есть камеры, как только ты начинаешь там выкладывать на стол там все свое это, имущество, приходит говорит извините, так неправильно. Так или иначе мы там одни. Вот мы сидим в ПК или пайку, мы сейчас и так с тобой Некоторые чиханы такие есть. Нет. Мы сейчас и так одни. Я не такая. Тихо. Ну это банальщик, это в твоей молодости было. В юрском периоде. Ну я пошел. уже. И делают и это, и это настойчивость 80-го левого. Чуваки, вот представьте, вот как вот, есть, кого мы здесь из вас готовим? Спецназовцев да? Потому что все смертные парни так бы обычные, называют, они бы так и сделали. А вы будете идти до конца. Вот этот тип вообще, короче, самый лютый, он голову людям отгрызает. Это можно было перевести в спецназ. Он просто делает красиво, да. И последняя попытка. Я заинтересован в тебе, я подложу его. Слушай, что тут скучно? тут. Ну, если бы предыдущая не помогла, то я бы, короче, набросилась бы и начала целовать, короче, так страстно. Меня смущает, что вот эти две девушки, они смотрят на нас, прекрати. Ничего. Нет, прекрати, они реально смотрят. Хорошо, подошел администратор, говорит, люди, у приличное заведение, да, можно попросить? Не сосаться! Не сосаться! У нас не порно... Нет, такое было а у меня, у всех у них. То есть, у нас не порно-студия, извините. Все-таки вот гость гостям неприятно. Не могли бы убрать... Видит. Убрать член... Не могли бы убрать член обратно. Не, чувак, ну там чем-то все равно, Юра-то, Жен, у него и она волос, беременная волос, понимаешь, да? и с его работой скажем так, ну все же жены по-разному, нет, а я потому что кто-то сейчас подумал, так все жены по-разному к этому относятся да. как бы и ну, то, все равно, он думает, куда он там поехал тут 25 чуваков сидит, для назабоченных не знаю по голове с Юрой, голые по Москве, наконец. Вот я сказал, за времён своей молодости обычно такой универсальный способ. давай я домой заеду, переоденемся, и это на месте дальше свои. А что тебе переодеваться-то? Что, вспотел, что ли? Нет, когда сидишь. Вечер 10 часов. В смысле, нет, чувак, вы собрались в ресторан, ты одел костюм, я одел красивое коктейльное платье. Зачем тебе переодеваться? А? Ну, допустим, из ресторана вы бары, В бар можно идти так. Нет вариантов, у меня вариантов только два. Либо я сейчас еду домой, ложусь спать, и мой вечер закончится, как обычно. Либо мы едем к тебе домой. Никаких баров, чувак. Я хочу домой. Слушай, а такой вопрос. Вот она такой вариант сказала. Я хочу побыть наедине. Ты говоришь, кабинки, но в основном все будут в общем-то. Так я это знаю, чувак, да почему-то. Ты говоришь, давай зайди меня ну то есть все понимают, что такое такое. Все... А почему-то почему вот все у Георгия вчера так не прокатило. Ему пришлось, он прикинь, вызвал такси, он говорит, все, поехали, я по домам. Вызывай мне такси. Он говорит, окей, он вызвал такси на свой адрес. Все в такси, поехали к нему. Чувак, если все было так гладко, ну как я бы ты мы здесь не сидел. Не Давай, Лиза, еще пару попыток. Мы тебя не мучаем, просто я хочу, как бы, чтобы это выглядело, как это выглядит с стороны. То есть ну такое бывает, представляешь? Слушай, здесь как-то скучно. Да, смотри, Лиза, когда девушка говорит, все, мне надо уже ехать домой, это вариант же, что она поедет все равно к парню. Может быть, что она тем типа самым я устала, как его хочу его провоцирует. на завтра рано вставать. Предложение, когда она говорит, ну все, поехали, она может быть ждет не когда Он скажет, ну поехали. А когда он скажет уже все-таки поехали ко мне, может она провоцировать так его? Такая, слушай, мне завтра рано вставать надо, уже типа закругляться. Погоди, иначе молчу малыши уже сейчас скоро. А, принципе, да, так, пригласи меня. Да, да вот она готова? сидит. Смотри, какая. Я женилась. Ну, Зачем тебе? Ты? ты будешь <laughs> ко мне приставать? Ну мы же оба хотим этого. Что вы оба того хотели. <смех> <Корректор> вы подожди, кто вы? <смех> я и вас, Ген. Вы себе обалдуете или хотите? Конечно. Нет, подожди, да, чего хотим? Я не хочу секса. То есть, если ты о сексе, то извини, я не могу на прямом свидании, как у меня есть определенные принципы. Это я не так воспитанный. <смех> <смех> Хорошо. Тебе сейчас я нормально с... лезть, может, не надо. Это тебе очень, очень сложно, понимать. Доставай клофелин. Доставай да. клофелин. Я не знаю, что нужно сказать, ну, чтобы я, я массаж, воздействовала. Но... Нет, я хочу, я готов. Так-то. Но официальная версия такая, что как бы... Массаж не такая, не такая я. Игра. А если бы ты была девушка, М -м -м. я бы порой... Слушай, я сделаю тебе массаж. Это же не о сексе, да? Ну, очень... ну и при этом, -то, как -то бы, полей, там, То есть, и та и вещь, которую ну, здесь да, вряд ли да, можно сделать. Такая потаска, да. А если бы ты была девушкой, да. я бы парню, да, ты да, бы да, сказал, ну, слушай, я вот ты помнишь, будешь, ты... я знаю, как, чем кончится твой массаж, знаем мы ваших массаж. Самое чувство когда мы да. снимали да. свиданку. Я бы сказал, в смысле, я не знаю, чем хочется сегодняшний а по-моему, ну, тут она поняла, что, что она не будет. Да, да, да. ну, да. а там она прям... Вы должны учиться быть депринами, вы должны учиться настойчивым, но это можно проявлять по-разному, можно степаться. можно быть искренним. Слушаем, понимаешь? Я все понимаю, на самом деле э, это может кончиться чем угодно, но э, э, мы не будем делать ничего из того, что тебе не понравится. Как только ты скажешь «стоп», я тут же остановлюсь. Конечно, блядь. Потом я отправлю тебя домой, Алексей. Ты скажешь, а зачем ты там голосом вызовешь полицию, как вчера он говорил. Как в этом... Валера Собуров, короче, в этом стендапе, блин, я сегодня с утра угорал. Он говорит, ненавижу рекламу. Особенно вот это, когда, говорит, какую-нибудь элитку рекламируют таким голосом. невероятное предложение на рынке элитных услуг. А он говорит, интересно, чувак дома так же со всеми разговаривает. Ну, это как-то там обстёбывает что то типа ему звонят друзья, он говорит, я сегодня не пойду с вами. Короче, смешно. В общем, это, это нелегко. Нелегко, но про массаж хороший тема. Да. да. Короче, музыка, фильмы, массаж – самая рабочая тема. Что? Попытно, едино, вот она первая. Да мы на сидим. Да уже проехали, мужик, блядь. ж бля, бля, вы такие, ну, знаю. И чё? А, а мы давай. в кабинке, двери Не, мне Дверь надоело я здесь, это заведение, здесь, давай здесь. сменим обстановку. Хорошо, она, она говорит, мы, мы с тобой и так наедине, потому что... Вот давай, я буду делать. Ты чё там хочешь? Куда? Давай, да, Наедине хочешь ты побыть? Да. Ты побыть. Наедине. Сейчас. <связь> ты знаешь, мы и так с тобой наедине, потому что мне с тобой так классно, ты такой интересный оказался, что... Я вот сижу тут уже долгое время, и мне кажется, что мы как будто в каком-то коконе, как будто и окружающих нет. Я, честно говоря, очень комфортно себя чувствую и здесь. Блин, ну если бы мы как-то там целовались, и там... Мы целуемся, но мне и да. здесь хорошо, мне, не, мне здесь комфортно, мы с тобой и так наедине. Мне но не мешает паспорта, это здесь это, с тобой целоваться. Там, такие, там сложные... Я, да, я истеричка, я стала, короче. Что делать-то будешь? Я понял, просто пачки набрать за руку и говорить поехали а куда узнаешь. Ну ты не, не Ну ты в принципе и денчик говорите, ну более-менее правильный. Если уж совсем клиника, то не, лучше ну, сделать понятно, так. Это, а, а, по понятно, не что не там власти. если чуть-чуть посопротивлялся, да, но если совсем клиника, лучше сделать так. И самое худшее, что случится, она, не знаю, отрежет свою руку бензопилой, оставит ее у тебя и убежит. С криками, лучше отрезать руку, чем она с этой тварью домой? Еще. Все, ребят, мы слишком задержали Изу. Я хочу, чтобы вы ее поблагодарили, попозднировали. Yes. А э, вот, конечно, вся информация, все-таки, я думаю, потому что она из первых уст. Вот, мы сейчас с вами продолжим разбор, и нам уже надо да, идти спать.